Всем салют дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и сегодня вот такая вот большая посылочка у нас на распаковке Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе Пришел сегодня у нас телескоп, дошел он примерно за месяц, оценен он 26 долларов целых, весит посылочка килограмм целый килограмм весит вот эта вот посылочка запаковано все вроде хорошо что-то похоже на мусорный пакет ну по крайней мере цветом, но это не важно самое главное содержимое посылка визуально не нормальная но вот тут чуть помята и подрано давайте распакуем, посмотрим, что же у нас внутри то ли пришло, что мы ожидали Вот он телескоп f 36050 Что же следует из названия? Из названия следует, что 360 это фокусное расстояние, а 50 это диаметр линзы. Итак, по коробке. Все-таки она помялась, но как смотрел я другие распаковки, должен быть там внутри еще и пенопласт, пенопластовая упаковка, так что думаю не сильно пострадал. Там телескоп. Давайте доставать. Да, еще достать проблема. Чуть с ногами. Вот. Так вот. Так, отлично. На коробке, в принципе, никаких инструкций не указано. Так, одинаковые картиночки и все. Что у нас есть здесь? Что по комплектации что по инструкциям? Давайте посмотрим. Для начала. Инструкция. Инструкции к телескопу. Инструкции к телескопу. Все на английском языке. В принципе, я думаю, без инструкции разберемся. Тут даже не только на английском, здесь на нескольких разных языках. Ну не важно, самое главное, русского нету, но я думаю, мы и без русского разберемся. Итак, давайте посмотрим с той стороны, с которой помято. Ничего ли не сломали? Нет. Здесь даже китаец вдруг положил вот такую вот фенечку. Это, я так понимаю, как подарочек. Куча уже этих подарочков, фенечек. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас идет штативчик. Распаковываем его. Такой вот алюминиевый штатив. Ножки не выдвигаются. Здесь э, на концах резиновые вставочки, что позволит ему не скользить. Вот так вот он расставляется. И таким образом будет стоять телескоп у нас. Что по головке? Головка крутится и фиксируется. То есть это надо будет для того, чтобы настраивать телескоп поворачивать было удобнее все остальное что же здесь здесь у нас идут в комплекте два окуляра два окуляра вот один окуляр 6-миллиметровый окуляр вот это вот линзочка это вроде лунная линза для наблюдения за луной такая вот зеленая линза линза и 6-миллиметровый окуляр это в первой коробочке у нас а во второй коробочке должен быть 20 точно, 20 миллиметров. Второй окулярчик 20 миллиметров. Так, что у нас здесь? Вот. Это у нас линза Барлоу, я так думаю. Да, это она, линза Барлоу, с обоих сторон закрыта крышечками. С обоих сторон закрыта крышечками. Это Она сама по себе увеличивает в полтора раза, и в совокупности с другими линзами дает очень хорошее увеличение. Но это мы рассмотрим отдельно, сделаем отдельный обзорчик по ней. Есть вот такая вот тряпочка для протирки, я так понимаю, линз и объектива. Болт крепления. Вот такой болт с гаечкой. Это для крепления на штативе. И сам телескоп. Вот. Сам телескопчик. Сам телескопчик с диагональным зеркалом. Диагональное зеркало позволяет нам что делать? Это переворачивать изображение. Ну что ж, давайте уберем все лишнее и попробуем собрать этот телескоп. Итак, все лишнее мы с вами выкинули. Давайте попробуем собрать его. Значит, идет штатив так вот устанавливается сам телескоп труба телескопа закрепляется зеркало вот в принципе собрано Здесь у нас очень глубокая бленда, что позволяет э, не попадать солнечным лучам. И, естественно, не засвечивать нам изображение. Вот такой вот получили мы телескопчик. Вот такой вот получился у нас телескопчик в собранном виде. Что хочу сказать по корпусу. Корпус вроде бы алюминиевый. Есть вот такая вот э, штучка, регулятор. Это регулятор фокусного расстояния имеется еще накладка-крышка на бленду что позволяет защитить окуляры и здесь у нас вставляются линзы линзы вставляются здесь и можно их еще ставить и напрямую то есть вот таким вот образом с детства мечтал о телескопе правда взял я его так поиграться но посмотрим что получится очень удобный штатив. Можно поставить на балконе, на окно, на подоконник. То есть все регулируется, все настраивается, можно поворачивать. Все довольно-таки удобно. Ну все, на этом все. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья.